Новосибирские и британские ученые объединили свои силы в борьбе против колорадского жука. Исследование поддержал Российский научный фонд. Когда мы используем принудительное скармливание, мы непосредственно вводим каждому насекомому одинаковое количество изучаемой молекулы. Молекула встраивается в организм насекомого, глуша определенные гены. Какие, к примеру, можно заблокировать ген, отвечающий за процессы дыхания? По сути, исследователи хотят на молекулярном уровне ослабить защитный ресурс насекомого. Находим те сильные их места, которые мы можем сделать слабыми. Насекомые станут более восприимчивы к грибной или бактериальной инфекции, потому что мы подавили их способ защиты. Троянский конь, который открывает ворота основным силам, делает биоинсектицид более эффективным. Однако со временем их эффективность падает. Чтобы поддержать и улучшить действие биопрепаратов, ученые подавляют иммунитет насекомых так называемым методом РНК-интерференции – Технология РНК-интерференции, безусловно, имеет коммерческий потенциал. Так что перспектива коммерциализации есть, но займет это, предполагают ученые, не менее пяти лет. Задачи еще много, помогают их решать коллеги из Великобритании. Научная работа новосибирских и британских ученых идет совместно.